Всем привет ребят, у микрофона снова Максим и сегодня расскажу о крупной утечке нового FPS проекта Valve на Source 2. Пожалуйста, не забывайте поставить всего один лайк и написать кучу комментариев, это сильно помогает продвижению ролика. Поехали. Эпопея с появлением полноценного fps шутера на втором сорсе длится уже пару лет, и каждый раз когда появляется какая-то утечка, я стараюсь своевременно освещать это на своем канале. Для начала, стоит быстренько объяснить, какого вообще хрена в одних играх Valve появляется информация о совершенно других играх. Где логика? В двух словах, за счет того, что все новые и будущие проекты компании утилизируют один и тот же движок Source 2, при каких-то фундаментальных изменениях или при добавлении новых функций и механик, в большинстве случаев они автоматически подтянутся и в другие проекты. Благодаря этому, к примеру, еще в 2016 году мы впервые увидели подтверждение существования проекта HLVR, который в конечном итоге, спустя 4 года вышел как всем известная Half-Life с Схожие утечки регулярно происходят на протяжении последних года, и ключевым проектом вокруг которого все эти находки крутятся, это какой-то шутер от первого лица. Для тех кто вдруг не в курсе, пока что ни одной фпс игры на втором сорсе не существует, в связи с чем можно сделать вывод, что это что-то абсолютно новое. Games, you know? То, что вы сейчас увидели, это вставка из недавнего интервью новозеландскому изданию One News, в нем Гейб поделился мыслями на тему возможного временного переезда офиса Valve в Новую Зеландию, для возвращения в привычный темп работы. You know, talking these people who've literally been locked in their houses except to go out for groceries for the last nine months and I'm like oh look here I am you know at a motorsports race. And they're like yeah I'm still home can we come to New Zealand now uh, you know there's a, there's a lot of interest in a at kind of a grassroots level inside of the company to have some people move игры которые уже на втором сорсе, это CSGO, Left 4 3 и секретная игра под кодовым названием Цитадель. О ней не так уж и много известно и по хорошему стоило бы сделать отдельное видео, но если описывать вкратце, это кроссплей игра между VR и обычными плоскими мониторами с элементами стелса. Одна команда играет за хороших ребят, другая за плохих и параллельно мешают друг другу выполнять необходимые задания. У игроков за обычными мониторами скорее всего будет вид как от первого, так и от третьего лица, а помимо живых игроков мир цитаделей будут заполнять умные NPC с целой кучей наворотов. К примеру, системы настроения и соответствующее ему поведение. Когда у Гейба в лоб спросили что же такое цитадель, он начал строить дурачка, якобы ничего не знает. I, um, I I have successfully not spoken about those things for a long, a long time. I, I hope to continue to not talk about them until they are moot questions. And, and in this vein, I mean, there's, uh, the name Citadel has been thrown around. Uh -huh. Is that a thing? It's a name. <laughs> Is it a thing? Um, we have a bunch of code names. Are you? Is it? Are you referring to a code name that? I think it's a code name. Yeah. yeah. No, I don't know what Citadel is. Okay. What is Citadel? Should Apparently we? Be, it's a game you're working on. Huh. Okay. Just to be clear, internally we have a bunch of different names, right? Yeah. And they change over over time. Uh, Ровно то же самое происходило, когда у него спрашивали про HLVR, и судя по всему Valve придерживается той же тактики, что и 10 лет назад, не делится никакой информацией пока продукт точно не дойдет до финальной стадии разработки. Однако примечательно то, что как раз в день публикации этого интервью в доте вышло крупное обновление, которое в очередной раз спалило как существование Цитадели, так и КСГУ на втором сорсе. На данный момент нам уже известно, что в одном или нескольких будущих проектов Valve. Будут типы уронов от пуль, взрывов и огня. Типы размеры и радиус взрывов а от взрывных бочек, канистра с бензином, молотовов или, к примеру, смоуков. Размеры и типы обоим для первичного и вторичного оружия. Эффекты от выстрелов вроде вспышек и трейсеров пули. Возможность использования вторичной атаки, как вариант, это может быть удар прикладом. Просчитывание урона в зависимости от места попадания, это руки, грудь, голова, ноги и живот. Переменные для создания воды, которые можно будет определять глубину, плотность и прочие параметры. И самое главное, что раньше на втором сорсе вообще воды не существовало как таковой, и она воспроизводила через костыли. Ветер с возможностью менять силу и угол направления. Какой-то новый тип высокой травы, возможность ставить маркеры на миникарте и судя по всему сама миникарта, новый шейдер, отвечающий за RTX или же Ray tracing, и какой-то очень странный ивент в доте, завязанный на пленте и диффьюзе бомбы, либо это что-то связанное с персонажем Текисом, либо Valve собирается сделать какой-то ивент в честь анонса перехода ксго на новый движок. Второй вариант маловероятен, но это вполне в духе Valve. Обязательно пишите в комментах, хотите ли вы отдельный видос по цитадели, так как мы с Тайлером Маквикером постоянно делимся инфой и мне еще есть о чем рассказать. Ну а на этом все. Не забывайте поставить всего один лайк, написать парочку комментариев и обязательно глянуть предыдущее видео. Там я рассказываю про настоящую процедурную карту CSGO, прям как в Майнкрафте. Отдельное спасибо Касиару, Роману Люксееву, Владу Хексуту, Феникс Сорду, Сирасуму, Локису, Лайф Тео, Строубери, Отдоку, Дмитрию Комаревцеву, Кате Марко киной и бомщину. увидимся,